инструмент центр сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов дизель на 108 предметов код товара дз 108 дизель это полупрофессиональный инструмент применяется для, домаш... для домашних работ по ремонту или обслуживанию автомобиля гарантия на инструмент дизель составляет один год кроме бит которые идут в наборе То есть на биты гарантии нет упаковка данного набора Указывается два рабочих квадрата, трещотки на 72 зуба, CRV хромбо сталь. Производится инструмент Китая. То есть это заводской Китай. Ну, как всегда, начнем мы с трещоток. Две трещотки по два рабочих квадрата. 1 четвертая дюйма, маленькая трещотка, и большая, 1 вторая дюйма. Трещотки 72 зуба, мелкий шар, С реверсом, быстрым сбросом, разборные. Три винта выкручиваете, можете обслужить внутри механизм. Как видите, трещотки идут с небольшими сгибом. Рукоятки комбинированные, красные, красные вставки резина, черные, пластик. Надпись дизель, CRV, хромбонад ⁇ вая сталь. И все то же самое на трещотке. Под 1,4 дюйма. Также с реверсом. Комбинирована рукоятка и с изгибом идет трещотка. Длина трещотки большая 255 мм, маленькая 160 мм. Вороток Т-образный под 1,2 дюйма. И еще один вороток под 1,4 четвертую. Длина 110 мм. Под 1,2 длина 250 мм. Также, если вы снимаете переходник, получаем удлинитель. То есть, такая вот универсальная конструкция. Удлинитель 250 мм под квадрат 1,2 дюйма. Переходник вы можете использовать для перехода с 3,8 квадрата на вторую. Так, еще один удлинитель под вторую, длина 125 мм. Под 1,4 дюйма у нас два удлинителя 100 мм и 50 мм. Спал два удлинителя на каждый рабочий квадрат. Набор Г-образных ключей. Так, три ключа шестигранных. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки. Два кардана для труднодоступных мест. Скреплены они металлическими вставками. Так, и головки. В наборе шестигранный профиль. Головки короткие, длинные и головки торкс. Начнем с коротких. Под одну вторую у нас общее количество 17 головок. Самая маленькая у нас 10 мм, самая большая 32 мм. Полностью матовые, покрытие матовое, защитное. Надпись CRV v сталь, 32 мм. Вес головки составляет 222 грамма. Профиль шестигранный. И головки под квадрат 1,4, общее количество 13 штук. Самая маленькая на 4 мм, внутри ад. Самая большая 14. Головки длинные. Общее количество 13 головок. В нижней части кейса под 1,4 дюйма. И в верхней под 1,2. Самая маленькая у нас 6 мм длинная под 1,4. И 22 мм под 1,2. Самая большая. И набор головок Torx. Общее количество 13 головок. Самая маленькая E4. Самая большая у нас E24. В данном наборе комплектация аналогичная с другими фирмами. Такие же самые есть 108 у других фирм. То есть везде комплектация одинаковая. Единственное добавляет гибкий удлинитель. Или не добавляет его. Да. В целом комплектация у всех наборов 108 единиц одинаковая. Так, набор бит. Биты под 1 четвертую дюйма, биты под 1 вторую дюйма. То есть мы не указываем размер бит, мы указываем присетительный квадрат. Потому что нам написал смотрел наш, покупатель смотрел наше видео и сказал, что мы неправильно говорим, что мы говорим 1 четвертая дюйма биты и 1 вторая дюйма. Мы не указываем размер бит, мы указываем представительный квадрат только. То есть под 1,4 четвертую дюйма вот ряд бит, то есть под маленькую трещотку, которая идет уже с переходником, и под 1 вторую дюйма, то есть под большую трещотку, для использования с большой трещоткой или с воротком, биты под одну вторую дюйма. Они используются с адаптера, который идет в комплект. Убираете нужную биту, вставляете в адаптер, и поискительный квадрат 1 вторая дюйма. Под одну четвертую у нас 18 бит с адаптером, под одну вторую 17 бит. Профили бит торксы, шестигранные, шлицевые, крестовые. И также нижний ряд торксы, шлицевые, крестовые, шестигранные. С комплектации все. материалы из отоления сталь данного инструмента, ну, так, заявляет, так заявляет производитель, то есть мы... не проверяли еще забыл вороток вороток идет в комплекте, длина 150 мм применяется или биты подсоединяются получаем отвертку или можете подсоединять головки то есть для трудонаступных мест рукоятка в данном воротке пластиковая также есть присоединительный квадрат сюда можете подсоединять или трещотку или удлинять с помощью удлинителя или вороток. Такая-то теточная рукоятка еще идет. Кейс состоит из двух частей. Сама зависа идет пластиковая, а внутри идет металлическая вставка. Замки запирания металлические. Надпись на замках дизель. Кстати, замки снимаются, их можно заменить. хорошо держится единственное доводите до конца чтобы так вот закрываем все на своих местах на верхней крышке надпись дизель без проблем закрывается ширина кейса 38 сантиметров Длина 29, высота 8, вес набора 6,8 кг. Напоминаем за подписку на канал, за оставленный комментарий. Вы получаете скидку в нашем интернет-магазине при заказе. Спасибо. До свидания.